Ну ладно, начнем с пистолетки Тоже все было не очень хорошо в ней вот, твоя команда пошла на Б пленд Твоя команда идет на Б У тебя пачка и ты почему-то решаешь идти на А Достаешь гранату И вот, нет, дело в том, что ты почему-то ее все время достаешь И почему-то долго думаешь, что с ней делать Запомни, гранаты ты достаешь, флешки В тот момент, когда ты уже знаешь, что ты их будешь кидать куда-то Нельзя с ними стоять долго в руках. Опять же, тебя просто могут подловить с этой гранаты в руке и просто убить. Вот. Это первый момент. Второй момент. То, что ты пошел с пачкой в одиночку. Желательно все время обращать на это внимание, есть у тебя пачка или нет. Вот. по итогу твои тиммейты на Б вышли, но пачка не хваляется. У... Коробы. Так, вторая флешка. Ну, она нормальная. Тут ты неправильно выходишь ты не чекаешь позиции на той же карте, которую ты тренировал выходы, там эта позиция есть, вот. Я знаю. В таком случае тебе надо выходить так, чтобы ты был открыт только для него, не для, чтобы не было открыт Я еще понимаю. под этого человека, то есть стреляться один на один. А так ты вышел сразу под двоих, ну правда основной урон внес тебе этот парень за типа, боксом. Угу. Ну, опять же. Надо ходить аккуратно, потому что те крашники могли уже к этому таймингу любую позицию занять. То есть, угу. Помню всегда про это. Так, здесь у нас... Так. О, уже запушили, вот. вижу. Да. А, здесь... Ну, здесь... Стрельба. Как-то ты... Не, не хочешь жать до конца вниз прицелом. Я просто летели пули мимо, я это видел. Они у тебя, ну окей, потом куда они летели мимо? Вправо. Они летели в воздух. Ну воздух да. Вот, они летели просто в воздух вверх, потому что ты не стал дожимать, ну точнее контроль дальше спрей вниз. Вот. То, что у тебя прицел стоит на модельке, это не значит, что у тебя пули летят именно в нее. Пули летят по определенному спрею, они а не в прицел как бы. Ну это только первый пули летят в прицел. Вот, то есть когда ты зажимаешь, ты жмешь прицел вниз. Запомни это. Опять же тренируй зажим. Как я тебе говорил, еще это на прошлой неделе. Ну и также ты еще не до конца зарядился и зачем-то вот вышел такой небольшой прострел. Хотя могут зарядиться и там уже подождать, пока на тебя не начнут сами выходить. Понятно, Ну, тут э, позиционка, опять же, ты подставляешь сразу под двух. В той ситуации надо, опять же, было сыграть просто на подъеме, подождать, пока они подойдут поближе. Потому что у тебя, опять же, юмп. И на такой дистанции перестрелять, ну, мало шансов. Плюс один 2 ага. стоял. Так. Вот. Начинаем с позиции на Б. Я заметил, что ты постоянно занимаешь этот чертов ящик. Причем с любым и девайсом. Потом, потом, кстати, я над один раз и то со скаутом Вот, когда у тебя МК никогда не занимай эту позицию потому Почему? что если тебя будут рашить с такими пистолетами и смгшками тебя просто убью спокойно и ты тут не реализуешь нормально это хорошая позиция для пистолетов либо тех же смгшек против калашей чтобы их принимать ага. в упоре с Эмкой я тебе говорил уже вот с девайсом у тебя есть несколько позиций если есть хороший спаун и хочешь Рискнуть можешь пикнуть из-за бочек. То есть сидишь на жопе ровно и пикаешь, uh -huh. можно так пикнуть. Uh -huh. Потом можно опять же играть в пункте. То есть там позиции моря, можно там за ящиком играть, там еще как-то, ну придумать можно, можно за сом играть. На крайняк, если в этой области играть, то можно играть за машиной. То есть ты садишься в машину и можешь спокойно играть от нее. Uh -huh. потому что Тебе будет труднее попасть, когда сидишь за машиной за боксом опять же сидеть надо только с пистолетами либо с мгшками потому что ну mm -hmm. позиция такая себе Тут ты в одиночку yeah. жена стоишь слава богу но позиция опять же очень плохая ты смотришь сейчас шорт, Почему? типы могут выйти с лонга и убить тебя, ты так, стоишь крайне открыто под лонг вот то есть ну, у тебя просто виден весь бок да ты смотришь Good. шорт, но э, тебя видно слонга в таком случае лучше Good. играть ну, гусь на самом деле тоже подлонг будешь слишком открытый Нет, машинка-то. Ты, ты там вообще не уйдешь никуда. Лучше всего играть в пункте. Потому что ты можешь в таком случае играть, убивать там на лонге а кого-то, может стоять, при этом убивать на шарте При этом не тебя шар, не будет да? видно ни с шарта, ни с лонга в этот момент. То есть, ну, если правильно позиционировать, по крайней мере, себя. То есть это можно а покой а сделать. А, покажи, где, где место в понте. Так, господи, вот в планте, и тут играешь от да, в все, ситуации. Все, Просто, опять же, тебя зажимали с ланга из шарта, тебя бы просто убили бы спокойно. Ты бы ничего не сделал. В лучшем случае, может, один фраг дал бы. Так. Опять та же самая позиция. Ну, теперь вот как раз те идут к Минус Не по шарту. То есть вот, ну, благо они кинули заблаговеренно на хаешку, тебя. Благодаря этому ты начал смотреть в сторону ланга, но по итогу тебя опять же убили, потому что ты был в открытой позиции вот. Угу. так бы стоял бы в планете, был бы более закрытый мог все таки их поубивать по одному Вышел, судя по всему а его выкинули за то что он слишком много попадал по своим а, ну карма тут момент 100 часа получил. тут момент с картой то что у тебя тип запушил нижнюю темку в принципе и ты до сих пор при этом стоишь со скаутом достаточно долго у тебя уже там теры даже прошли на плент и только вот спустя там секунд 10 когда уже пачка поставлена ты начинаешь притягиваться в итогу там тебя типа давно убили на шарте и можно было понять что там они идут скорее всего на плюс у тебя тип запушил опять же темку поэтому смотри на мини карту что то как у тебя как там типы распределились по карте в общем играешь на дачу пачки благо пыталось что теры пошли в сторону медал там хотьем это одна убивает но авик убивает его тиммейта. И тут ты почему-то решаешь пикнуть этот АВП. Никогда не пикай АВП на такой дистанции. Никогда. Потому что в данный момент тебе повезло, что он типа, тебе вообще не попал. И ты мог просто закончить эту игру еще на счете 16-11. Спокойно. Своими же руками. Вот. То есть в твоей ситуации стоило бы а, занять шорт, потому что скорее всего тип Раз, что он был в Миде последний раз, он пошел бы на шорт с Мида и уже его подождать там с Авиком. Вот. Ну, по крайней мере, то, что бы я бы сделал. Тут у нас... О, прям вот идеально. Все на Б пошли. Это просто пиздец какой-то был. Вот, вот, скажи, что тебя побудило пойти с толпой на Б? А, так мы это купи. Хотя я хотел, у меня было сзади мысль пойти на А на шорт. Ну только Но... почему бы не пойти не пойти было, если Но у вас са никого. Здесь видишь, какая ситуация, как все совпало-то, а? Ну это вот повезло, что у вас так совпало. Ну да, ну. Но а теперь могли это? просто пойти на. Да я знаю, я это предполагал, поэтому уже был готов отойти. Но ты встал все равно в позицию да, свою. свою. Какой-нибудь свой там в итоге вот я вижу по карте. Свойж какая-то, для у них там выше. В общем, такая ситуация, то что, блин, придумал, что теры пошли тоже в толпой на Б. по итогу там ну, сказал, Мы mm -hmm. ну, и такое и себе. Стоит. Так, ну и последний раунд. Все, вот, -вот на нем вы могли спокойный раунд взять. ну что же пошло не так? Сейчас смотрим. Зартона позиция, так, есть ну. инфракт, что на Ге. Там тимы отстреляются. Запугиваешь на шорте. Ну все, у тебя есть понимаешь, что есть кто-то на ноге встал хорошую позицию. Вот, смотришь, лонг. лонг оп, увидел типа, кил флешку. И что ты дальше делаешь? Ты, ты, ты за хрена то лезешь убивать его. Нет, я я тебе говорю, убить, думаю, что это самая позиция. Хотя могу Нет, позиция. Это крайне бокая ты убиваешь его да но ребят, а, тут... Меня тут же разменивают тип разменивают да то есть нельзя так пикать ни в коем случае когда ты один в пункте ну в любой случай нельзя пикать вот потому что ну, у тебя должно было быть понимание что там по идее должно быть ну один два точно вот по итогу да ты убил одного но толку у тебя вот, второй тип разменял и те самым клуб опленд ну и по итогу это вот стало таким Один в один? Один в один, да, ну и там чего не попадает. Но опять же, как бы вот если бы ты так не пикнул открыто, то вы бы могли бы сыграть эту игру еще 15-15. Но из-за того, что ты так пикнул открыто, вы проиграли игру. Вот.